Зовут меня Олеся, я парикмахер, универсал. Закончила я уже давно, 20 лет тому назад. После окончания курса ну, я поначалу не работала, тяжело было устраиваться, потом я устроилась. Поработала немножко и вышла замуж и забеременела. Ну, у меня был ребенок маленький, и я не работала. Ну, в общем, через три года я уже начала искать работу. Устроилась у Сергея, вместе с ним работала. Ну... Так как я была только после курсов и небольшого подработки, ну, стригла, ну, конечно, не идеально. В течение времени, да, пока я работала, видела, конечно, свои ошибки, пыталась их исправлять. Где-то я спрашивала совета у Сергея, он мне помогал, подсказывал, рассказывал все очень понятно, все очень... Ну, ну, чтобы я поняла то что, <со> <с> то, что у меня была проблема с э переходом в мужских в э мужских стрижках, чтобы был плавный, красивый переход. Он меня учил, как правильно держать расческу, как правильно ножницы провести все это. и э так я научилась, конечно, лучше работать в женских стрижках, где у меня были вопросы, он мне подсказывал. Ну, через какое-то время я уехала. Уехала в другом городе, в другой стране. И начала работать. Начала работать очень уверенно, потому что знания, которые я получила от Сергея, были очень хорошие. Я, когда пришла работать в новом коллективе, у меня всегда девочки удивлялись. «О, как ты хорошо стрижешь!» И всегда были клиенты вообще без проблем если даже у меня так получалось, что мне надо было поменять работу, я не переживала, что у меня не будут клиентов. Ну, все это, конечно, интересно Работать. Ну, приходит как-то потом такой пик, наверное, что ты понимаешь что все равно знаний не хватает, так как всегда что-то новое выходит. Я всегда думала о том, что мне надо обновить свои знания, заполнить свои, дополнить свои знания. Например, сейчас я тоже учусь, снова начала учиться. Эти курсы связаны с окрашиванием. Я хочу сказать, что, вот как я думаю, учиться надо всегда. Нам знания всегда нужны для того, чтобы мы были уверены, чтобы мы могли делать то, что у нас спрашивают клиенты. Всегда есть что-то новое, всегда клиенты смотрят в интернете, где-то там что-то видят. И приходят с картинкой и говорят, я хочу так. Поэтому я хочу уметь, хочу взять любого клиента и быть уверена что я это смогу делать мне не нравится отказывать клиентам поэтому я учусь и я хочу сказать что любой мастер парикмахер должен задать себе вопрос когда приходит клиент ты готов к этому да ты, ты можешь все делать. Ты, если ты мастер, значит, ты должен все уметь. Это мне кажется стыдно. Если, ну, мне, я не хочу сказать про всех, я про себя говорю, мне кажется стыдно, когда я себя чувствую, что мне стыдно, когда приходит клиент и спрашивает, а вы так не сможете делать такую стрижку, либо э, такое окрашивание. И я себя чувствую... Неуютно, когда э, я что-то не могу. Поэтому я считаю, что учеба ⁇ это то, что нам нас э, возвышает, то, что нам дает э, уверенности и силы. Когда учишься, всегда меняется что-то в голове. И, э, я считаю, что учиться это надо, и это очень важно. Думаю, учиться, учиться, еще раз учиться. Никогда не поздно, во-первых, в любом возрасте. И хоть у меня вот, например, был сейчас стаж 20 лет рабочих, да, и я пошла учиться, и мне не стыдно, я наоборот, я очень э, жалею, что я не пошла раньше, ну, так как сейчас уже со всех сторон реклама и все такое, э, поэтому нельзя упускать такой момент, пойти... Учиться хорошие мастера, хорошие преподаватели. Например, Сергей, я уверена, что он может донести любому человеку и помочь понять в любом случае. Приходите, учитесь. Он вам поможет и даст вам хорошие знания.